я здесь живу. Ничего, ну и что? Все, Идите, у садитесь. Нас у нас масочный. масочный? Я здесь живу, у меня у дети нас плачут, стоят. Проходите, у нас мне маски. надо зайти в квартиру. Ну что? Это ты, сука, пошла в Я хочу пройти в свою не квартиру. не пройдешь. Нет Заходите пойдет, в свою квартиру, где пойдет. дети стоят, плачут, не пропускают. Вызывайте, пожалуйста. Э, нет маски у тебя. Ну нет и что? Ну пошла что? Вон, пошла вон, пошла Заходите вон, в свою квартиру. Пошла вон, пошла вон. У нас ну и что дальше? Вы переживаете, что я Заходите в свою квартиру, пропустите меня. С детьми. Неадекватные. Неадекватные. У нас масочные. И что, что масочные? Ну, заходите в свою квартиру. Масочный. Я вас не трогаю. Между нами три метра, я даже вижу, больше. Идите, заходите в свою квартиру. Пропустите меня в квартиру. Ищите. У меня здесь стоят, плачут.